Вот есть такая поговорочка, что не по сеньке, мол, шапка. Я уже лет 10 наблюдаю, как Сбербанк кредитует объекты недвижимости, строящиеся, например. Они отказываются слушать любую аргументацию на тему того, что вы уже продадите, вы будете финансировать из других источников, или что вы будете финансировать свою стройку, например, продавая. Одну за другой квартиры. Кому вы парите мозги? Me, was... Сбербанк отказывается во все это верить. И он либо утверждает вам кредитную линию на всю сумму, которой вам хватит для того, чтобы дофинансировать ваш проект целиком, либо он вас вообще не аккредитует. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Вот такой хороший подход. Я неоднократно сам попадал в такую... Ситуацию, когда вот веришь, спрашиваешь друзей, ребят, хороший, отличный, да, все тебя поддерживают, все все хвалят. Когда ходят до денег, когда ходят до дела, все куда-то исчезают, у всех, оказывается, дела другие, другие проекты, и тебе, может, денег-то не хватить. Где деньги, Лебовские? Когда-то мне не хватило 300 тысяч на покупку участка водохранилища, да, и храме. Ну и что же объект купил Авангардбанк? Когда-то мне не хватило миллионов на приобретение проекта на воде. опять же, это была Строгинская пойма. Самая грустная картина – наблюдать человека, у которого просто не хватило финансирования. Он шел, он все делал правильно, деньги кончились, и его нахлобучили новые инвесторы, конечно, воспользуются той ситуацией, что у человека все встало. Суди до ужина. Две пайки отдашь за, за ужином и за у -у -у. Поэтому я бы рекомендовал, прежде всего, задуматься, хватает ли у вас денег на то, во что вы идете. Сегодня, когда те, кто инвестировал в сочинские квартиры, например, они поднялись три раза за год по цене, кто инвестировал, там в какие-то объекты московской недвижимости рост 43%, да и сделок тоже растет количество там более 30% за год. У многих людей создается впечатление, что надо успевать запрыгнуть на последнюю подножку этого поезда. И они идут во все тяжкие, очень грустно, правда, наблюдать тех, у кого при этом начинает не хватать денег. И обижаться при этом на людей, которые оказались кто болтунами, кто просто несерьезными людьми. Там вам-то руки никто не выкручивал входить в проект. Подобная же ситуация случается и с обычными людьми. Понимая, что ипотека была у них а льготная, допустим, какие-то люди, которые не могут рассчитывать на объект недвижимости премиум класса, заходили туда, заходили прямо с уровня комфорт-класса. Вы знаете, одно дело купить, другое дело содержать. Там же стоимость эксплуатации абсолютно другая. Там у вас соседи абсолютно другого, чем вы уровня. Разве вы хотите, чтобы ваши дети чувствовали себя униженно? Разве вы хотите, чтобы у вас по с соседями был достаточно бледный вид? В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили, только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. По-моему, это никому не нужно. Покупайте то, на что можете рассчитывать. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем, за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. На этом, собственно, все. Спасибо. С вами был Георгий Ураган.